Быть женщиной, любить семью, хранить ее от бед случайных. Инстинкты древние и тайные не обошли судьбу мою. Над долгом стирки и шитья вознесся свет тепла и мира, и переполнена квартира родным порядком бытия. Я знаю, на моих плечах все держится, дела и вещи. Мне нравится забота женщин, всю жизнь лелеять свой очаг. Надеждой для ребенка быть, в его глазах ловить доверие. Не испытать высокомерие к тому, что надо печь и мыть. Мне нравится и дух плиты И запах пищи первозданной. На всей земле обетованной, нижней приют, Найдешь ли ты? А утром, в ранней тишине, спеша в круговорот работы, спокойная, И от чего-то мой строгий труд так добр ко мне. Мне нравится в гуденье дня Так напрягаться, сил не пряча, Чтобы желанная удача не смела обойти меня. Быть женщиной и жить любя, Светить и озаряться светом, И тратить целый век себя. Какая честь в призвании этом!